Выбираем отчеты комитентам. Вот наш созданный отчет. И по кнопочке Создать на основании. И здесь выбираем необходимую нам операцию. А нам нужна операция списания с расчетного счета, чтобы рассчитаться с комитентом. Это у нас будет. Здесь оплата поставщику мы оставляем, потому что, как бы, здесь других вариантов. Этот справочник он изначально идет от программы самой 1С. И, как бы он не подлежит редактированию. Поэтому здесь выбираем подходящий вариант. Это только оплата поставщику. Вариантов оплата комитенту, комиссионеру здесь нет. Поэтому выбираем то, что есть. Здесь мы не можем создавать в этом справочнике вид операции. Это уже зашито в самой программе. Дата операции 4 марта. Наш внутренний документ, наше платежное поручение номер 32 от 4 марта. Уже, так как мы делали это на основании отчета комитентам, у нас уже выбран получатель. У нас уже проставлена правильная сумма нашей задолженности. И подберем договор. Показать все. И, соответственно, обязательно здесь выбираем договор комиссии. Это очень важно. Потому что у нас по нашему поставщику Юнимастеру уже будет вестись учет в разрезе двух договоров. Обычный договор поставки и вот второй договор, который мы с вами сделали, договор комиссии. Как только мы выбрали договор комиссии, обратите внимание, у нас сразу проставился счет 7609, по которому у нас и висела задолженность. Оплата по счету мы не выбираем, счет нам не выставляли. Так, здесь все у нас. Еще раз все внимательно проверяем и нажимаем по кнопке «Провести-закрыть». Мы были в журнале «Отчеты комитентам». Давайте зайдем в журнал «Банк» и посмотрим нашу операцию по банку. Банковские выписки. Вот она последняя операция 4 марта 2 миллиона 545 792 50 оплата по договору комиссии.